тили тили ти -ти, -ти, -ли -ли ти ли ли ли ли Ну как для людей донести что такое парасомномбулизм, что такое инфодайн, Как войти? Вот как войти? Ты знаешь, как войти? Ну, ты знаешь, как войти. Ну, ты... А как людей туда привести? Вот я и задумалась. Когда человек находится в состоянии биоробота, когда у него выключены чувства, когда он, вот он бежит, как белка в колесе, у него утром надо постирать, убрать на работу, добежать, продуктов купить, приготовить мужа, покормить, потрахаться быстренько, в туалет сходить и спать. Все, душ закончилась. Вырубился, утром встал, снова, Опять в снова. по звонку, и снова ву, побежал. У него нет момента остановиться и задуматься. Кто из людей задает вопрос, зачем я живу? Эти вопросы задаются на пенсии. Ну да. Замечу, успешными людьми. Когда он уже воткнулся в точку, деньги есть, дети выросли. Все, все есть. Все есть. А, а зачем жизнь прошла? А что ж я делал? А что теперь? Угу. Давай я Богу помолюсь и пойду грехи купать уже. Вот так же все люди. Это тебя оглушило сверху, зачем ты живешь? И меня оглушило, зачем я живу этими вопросами. Большинство людей не оглушается. А даже если оглушила. глушила. Но вот реальный путь, вот который, ну, я, например, буду говорить по себе, я проходила. Да? Куда сразу идешь? Идешь сразу в церковь, потом куда-то идешь. Не нашел там Бога. Идешь к суфиям, не нашел там Бога. но у меня последовательность была другая, да. Едешь к буддистам, не нашел там Бога. Зато нашел массовые психотехники. И это вдруг интересно, да? И потом пошло-пошло, это путь в себя. Это путь в себя. И это путь длиной уже много лет. А что, человек так проходит? Нет. Видишь, у тебя было так, а у меня было немного по-другому. У меня было более спокойно, но при этом какое-то такое... Вот у тебя было поверхностно, да, выхватывать? Ну, то есть ты и туда, и в церковь. Я даже при, при всем, при том, что у меня рот, он... Ну, там, как это называется? Молятся, кто там ходит православный, церковный, церковный, ну, короче... Вот церковленный, э, да, верующий. Духов, вер, о, верующие, забыла слово. верующие. Меня все время с детства, меня немного напрягало это все, и я редко, очень редко ходила, но если приходила в церковь, то меня там тоже напрягало. Во-первых, я чувствовала злость у людей. Злость внутри, скрытая злость. Это всегда чувствовала я. И меня вот этот вот... Меня удивляла Удивляло это, то, что я чувствовала И то, что я видела, и то, что говорят Во-вторых, разрыв, разрыв Вообще, я, я так сильно это чувствовала Во-вторых, я когда была совсем маленькая у бабушки <как> Каждое лето проводила а она Библию наизусть знала, причем старую Библию такую, помню. Там страницы, они прям желтые такие, и такая большая, большая. Она ее наизусть знала, и она вечером, каждый вечер, на каждое утро, и каждый вечер она читала что-то, но она наизусть. Она могла вот просто открыть страницу, посмотреть и начать говорить. И я сидела маленькая, слушала, я смотрела на бабушку, и я, поним... не, я не знаю, сколько мне было, может, лет 6, может, 8. Я на нее смотрела, и каждый раз я думала о том, что она, вот, вот я прям чувствовала что она читает она говорит но она не понимает не понимает то что она произносит вот я маленькая сейчас я уже понимаю о чем это были мои мысли и действительно так есть что между строк человек не ухватывает суть между строк суть между строк а то что словами это какая-то такая вода непонятная И я вот это ребенка хватало потом дальше у меня ну, просто как-то жизнь, я я вообще такой человек, жизнелюбивая очень, и, э, ну, как, как, просто вот мне, мне нравилось жить, я, я не могу долго находиться в каких-то депрессивных состояниях, и я просто жила, но при этом я всегда чувствовала, что во мне есть, вот я как... как как носитель каких-то знаний, вот натурально. Я чувствовала, что я, они как-то подпирали меня, и я знала, я в 13 лет знала, что моя жизнь после 50 редко изменится. Я, я маме даже говорила это, что у меня в 13, в 13 лет мне было, что у меня после 50 будет жизнь другая. Она как-то так к этому относилась, а я просто и так вышла. И я знала, что мне надо встретить человека такого же, как я. Я это знала, вот просто знала. И когда я с тобой, вот я тебя, помню, увидела в Ютубе, у меня так, ты да моё, мое, вот я прям родное, все, и я пошла, и все, вот оно. У меня вот такой путь, у тебя немножко другой, а у меня как-то он более, знаешь, носитель в себе. Ну, видишь, я начала с внешнего, mm. и я потом начала втекать, втекать, mm -hmm. втекать, втекать, и я... стало mm -hmm. очевидно, что все в человеке, mm -hmm. что нету ничего. И дальше самый большой, большой момент, вот этот переходной был, подмена, ты идешь вовнутрь, да, угу. но при этом а, тебе говорят про космос, угу. а, вынеси внимание, мы уходим к звездам, мы расширяемся, мы там, вот даже эти загрузки основные у психологов, у психотерапевтов и у экстрасенсов, да, а, мы там над городом, мы там расширяемся, угу. мы идем угу. к звезде, вот там такое пространство, там такой все в космосе. Угу. А меня все время удивляло, зачем вы идете в космос, если не надо идти вовнутрь, угу. да? Но мне при этом мне это очень сильно удивляло. повезло встретить в своей жизни, во-первых, это Норбековская школа и суфийская школа, во-вторых, мне очень повезло, что мне попала сама методика Бронникова, именно запатентованная часть. Угу. Я говорю сейчас о патенте, то, что там у них в патенте. Угу. И вот эти упражнения, которые физические упражнения, которые мы исследовали в Академии наук, угу. они вот как раз получилось в яблочко. Угу. Вот просто прилетела в яблочко. И я видела, как они включают чувства. И во мне же тоже это все отражалось. Я же сама тренировалась, я все проживала на себя. Uh -huh. Поэтому вот этот момент использования физических упражнений, он тоже дал свой эффект. Uh -huh. Но при этом надо было вот здесь очень остро фильтровать лабуду. Да? Вот, вот тот мусор, который валится за ядром. Uh -huh. В принципе, в психике это нормально. Есть ядро, okay. да, есть диск. И вот диск зачастую забит у человека так мусором, и uh -huh. он потом формирует ядро, и ядро формирует следующий диск, да? И получается, а, вот, вот этот вот мусор надо было научиться видеть. Uh -huh. И вот это уже был дальше путь. Но, uh -huh. в любом случае, это был момент вот этого первого зарения, включения себе, зачем я живу, uh -huh. и этот стоп, это осознание. У меня тогда, кстати, очень круто поменяла жизнь, я же тогда ушла с Volkswagen и, и понеслось, все, у меня пошла другая стезя вообще в жизни. То есть это был переломный момент, и он достаточно такой грубый и резкий был. Вот. И вот этот вот момент, это момент как просыпание, как пробуждение. этот вопрос не давал покоя искал внутри и искал внутри именно ответы uh -huh. и вот сегодня когда мы уже работаем с людьми мы понимаем что есть там вопрос аутизма или тяжелого заболевания ведь это точно такой же вопрос только у меня не было там возможности зацепиться за физическое здоровье или за отношения или еще за что-то чтобы мне еще причинила uh -huh. боль да? uh -huh. или лишить материи я к ней очень спокойно относилась там разбить машину или еще что-то на, на мне бы это не отразилось такой боль uh -huh. да? а вот этот внутренняя боль Uh -huh. поиск себя да вот она была действительно очень сильная uh -huh. а вот а есть люди у кого там болит ну потому что там онкология там или там геморрой uh -huh, или там uh -huh. аутизм или там дцп у ребенка или еще и это боль и именно эта боль пробуждает человека именно она останавливает человека, она возвращает во внутрь что делают люди у них болит внутри они бегут наружу спасите uh -huh. помогите вылечите Вместо того, чтобы войти вовнутрь и разобраться. Уже даже болит, уже даже болит, разворачивает тебя к себе, разворачивает. Нет, все равно все вовне равно спаситель. И вот они идут за спасением в медицину угу. к врачу, пожалуйста, отпустите, отпустите. Врач отпустит, тебе полегчает. Но ты же проблему не закрыл, угу. значит, она выстрелит в другом месте или перейдет в хроническую форму. Или еще что Надо разобраться с проблемой. Да. Она внутри. Тебя развернула, потому развернула. Да. И вот этот вот момент разворота, ведь он же был и у меня в психотехниках тогда, когда вот пришли к гипнозу, да, вот уже клуб самогипноза был, когда вот тогда развлекались uh -huh. на клубе все, и стало очевидным, вот этот переход вовнутрь. Сомнамбулизм, uh -huh. дальше ничего нету. И вот этот переход в парасомнамбулизм, а это как ступенька, как провал. И этот провал полностью рушит, заметь, рушит. Он рушит всю таблицу Каткова. Угу. он рушит все представления Павлова об инстинктах и реакциях, он переходит на осознанность, переводит да, человека, когда если ты осознан, то ты можешь управлять всем, угу. да, инстинктом управлять тяжело, у тебя он срабатывает, но ты можешь научиться его наблюдать, и ты можешь научиться его контролировать, и ты можешь сформировать другой инстинкт, другую реакцию, а это уже про изменение себя. Это сложно, да, угу. это сложно. Иногда человеку на изменение одной реакции своей требуется целая жизнь, и да. не одна. А здесь получилось, ввалившись в эти состояния, и пошла информация изнутри, а изнутри есть вся информация, ты пришел к себе. Да. А дальше путь к себе, ведь мы когда в ТОР входим, да, если брать как информация по Тору записана, у Тора большая сердцевина. До точки еще далеко. Да, и помнишь, мы так это как четко это чувствовали. Да. Мы да. понимали, что мы вошли да, в сердцевину. Мы вошли в сердцевину. А, а, дальше, да, угу. а дальше? целый путь. И дальше весь этот путь мы вот описывали через надсознание, да, через да, подсознание, да. через глубину. А, все эти вещи описаны. Но в точку мы пришли. Угу. Вот сейчас мы ее четко видим, четко знаем. И вот сейчас вопрос. Во-первых вопрос, как развернуть человека с внешнего вовнутрь угу. Вот даже близкие наши люди, они слушают, понимают, плачут, признают, снимают фильмы там и так далее А дальше вопрос, ну так объективный же мир существует угу. Но, да, да, наши близкие, они уже и слышат нас вроде бы, да? И в то же время, они сейчас находятся в таком разрыве небольшом, да? Да. Когда, в да, да, в промежутке, на самом деле в промежутке, когда они вроде слышат, но малейшее что-то... А новое закидываешь, и у них тут же ты еще пять ступор. Куда? Куда да, куда еще? да, да Мы да, и так да. уже заволокли неизвестно куда. А представляешь, люди, которые вообще нас не знают, угу. для которых мы неизвестные, которых, которых вообще сразу начинают воспринимать как религию так. или как бред. Угу. Потому что в себя-то заглядывать больно. Да, Проще да, сразу да. зачеркнуть да. и выкинуть. Да. И я когда читаю, вот на ютубе там пишут, там вообще очень активных три человека. И у меня каждый раз возникает вопрос. Ребята, ребята, ребята, вы так зацепились за внешнее, вы так не хотите взять ответственность за свою жизнь, но при этом вас лихорадит внутри. Да. Рвет внутри, рвет просто на части. рвет. И чем вы дальше уходите от себя, тем вас больше еще больше, больше рвет, рвет Потому что вы дальше, дальше, дальше, а... А и вы пытаетесь там... эту боль компенсировать да. через нас, не выйдет. Мы снаружи для вас. Да, да. А вы для себя внутри. Да. Вы можете это только разобравшись мы с собой. Мы целостны. Мы, мы и целостны. внутри, и снаружи, да. А вы для себя, далеко от себя ушли. Да, вы уже ушли, ушли. Так вот, вот этот разворот... Вот когда мы продумывали курс а, для начинающих, mm -hmm. ведь вот эту ступеньку в парасомбулизм или в состоянии инфодайвинга, то есть а, парасомбулизм – это начальный переход, а состояние инфодайвинга – это более глубокие состояния. Mm -hmm. Mm -hmm. Это то, что в патент пошло. По сути дела, это, это открытие, это открытие для всего человечества. Пока люди не осознают этого, это даже в Беларуси не осознается. Даже вот мы сейчас с патентным бюро опять а, будем обмениваться бумагами. А, не осознают глубину, не осознают сути, не осознают, что это, Меня блин, это плачу, человечество, да. Беларусь делает знаменитой на весь мир. Это вообще, это шаг. Шаг. Один всего лишь шаг, один только шаг, но к себе. к себе, к тому, о котором мы читаем в сказках, о которых мы э, э, читаем в истории, были как, люди какие-то такие, которые могли, строили такие красивые здания, мы сейчас не можем повторить, это туда, туда, туда да. в те знания к самому себе, ведь они всегда есть, это вот этот шажок в тот мир» к самому, самому себе. У человека это разбивается, представление, во-первых, что женщины сидят, да, да привыкли, да, если б сидел да. ученый муж и сказал, это Академия смотри, наук сказала. Смотри, шаблон, шаблон, точно, смотри, смотри, научный муж, ой, ну, мужчина, да, научный человек, одет прилично, то есть там какие-то, какие какие ну, смотри, какие-то рамки, да, то есть костюм, там какая-то студия, и он говорит, то есть смотри, все шаблон, шаблон, шаблон, вот тогда этому можно слушать, этого верить, да? Ну, а а так, когда а сидят живешь, а легко, по легко, смотри, какой парадокс, да? Да, так человек по шаблону, Новый год, надо поднять да. Трюк, сказать да тост. 14 да. после нового года надо замочить 8 марта подарить да, цветы потом покрасить тогда, яйца, потом да, еще что-то да. и, и пошло, и пошло, пошло вот прям прописано и по прописано как по точечкам автомат, вот это же автоматы есть перфокарта ты, ты, пробита, да, набита да. вот это вот, и, когда ты должен так да, иметь. и механизм запущен, все и человек просто тупо выполняет все вот эти прописанные Вся жизнь по перфокарте и в конце за 30 минут до смерти, блин и и вот это опять озарение остров, вот это жизни. в конце, когда ты сам с собой встречаешься и вот это вот действительно суд да вот это вот это действительно суд суд самого себя получается ты встречаешься самим себя, собой встречаешься боль, боль, когда, когда ты уже все жизни направлены ты, ты уже все а ты сейчас в эти 30 минут или 20 минут ты осознаешь что ты у тебя были такие возможности а ты их просто пробежал не заметил просто автомате, прошел робота, по шаблонам, по тем же смотри, как человек, как человеку очень легко списать э, какие-то свои э, характеристики, да, на э, астрологию. А, я там, э, водолей, вот оно, почему со мной так происходит, все понятно. А, я козерог, ой, ну все, вот это, смотри, когда, и вот все прописано, и человек это вот Идет поэтому и себя оправдывает и уходит от У себя. Семья муж Овен, ну что с него да. возьмешь? Баран-баран. Вот, все, понимаешь? И объяснился. И, просто, и получается, снял с себя э, э, желань, желание развиваться. Да, самому. Возможность проснуться. Проснуться зачеркнул. вообще. Да, просто зачеркнул. И дальше, дальше угу. беги по этой перфокарте, по набитым уже дырочкам, и все. И в конце, боль, в конце боли, потом с болью ты уходишь, и с болью ты просмотрел. И, просто... а, и потом да. родители виноваты в том, что да, ты -то да, -то. да, да, да, да. Но суть в том, что как вести в это состояние человека. Вот когда начинаешь разбираться, понимаешь, да, физическое тело обязательно, расслабить физическое тело и так далее обязательно. Это будет на курсе. Следующее это научиться научить человека различать. Просто различать, не представлять, не думать, не понимать, угу. а на Art, уровне да. тела различать. Отличить эмоцию да. от состояния и от реакции. Вот хотя бы эти три кита должны быть идти, когда человек не может, он осознает, вот сейчас идет реакция, а сейчас идет эмоция, а сейчас идет состояние. И я могу здесь состояние изменить, например, злость заменить на радость, а эмоцию оставить ту же. И mm -hmm. посмотреть, как развернется игра, позволение, а потом изменить реакцию. Позволение себе, и смотри, позволение, и самое важное, это доверять себе, это значит, смотри, какой продукт. Вот человеку вот на курсе надо показать это. Доверять, доверять, что значит доверять себе? Это значит отключить ум. Смотри, какой парадокс, да? Парадокс. Да, вера себе, отключи ум, не рассуждай сейчас, не умничай, не привязывайся, ведь ум, он привязан к ограничениям, к шаблонам. Да, но при этом, Удали этот, по но парадоксу, при этом, а по парадоксу от, как ум? Те же самые буддисты, вот ум, ум, отключают, вот они отключают этот от ум, и потом стада животных бродят, просторы океана. А ведь это не об этом. А это не об этом, там же ум надо. Надо это, это, вот он, он, идет. Вот, он, он вот он да. и оттуда, да. да? по парадоксу будет работать, да. и получается с обратной стороны, тебе надо обязательно, чтобы у тебя работал ум, но он работает в режиме дешифрации информации, это другой режим, и этот режим тоже надо научиться режим различать себе. и включать. Да, слышать себя, доверить себя, слышать себя. Доверие, а потом смотри, доверие диск и потом сжать в знание. Да, так я же говорю. Четко вот так. Сжать в ядро знания. Да. И этот человек должен абсолютно четко в себе осознавать и чувствовать, вот я доверяю и я теперь сжимаю, пошло прямое знание. Да. Я а первое что позволить. позволить. Позволить. Да. Позволить. Смотри, позволить себе быть сумасшедшим. Ну, в этот момент я буду смешивать, я позволю, я посмотрю. Это такой как. А смотри, парадокс, позволить ты... тебе быть не таким, как не таким, все. как все, не шаблонным. А теперь смотри, все тиктоки, все, мы не такие, как все. Да. И... Кстати, ты правильно сейчас заметил. И парадокс, вот это не такое, как все, демонстрирует Точь, см... А на самом смотри. деле ты можешь войти в глубину, С... и ты не такой, как все. Но это о знаниях. Да, смотри, парадокс, ты сейчас что сказал. Парадокс. Ты что сейчас сказала? Народ да. даже этого он пока... Смотри, то есть он как дитя, который ищет где-то что-то. И вот этот тик он действительно об этом, смотри, не такие, как все. То есть направление правильное, но при этом не включается вот как да, раз таки... Да, да, офигенно вообще. Это как ребенок, который бежит, бежит, и его да, на да, вовремя за шкирку да, схватить да, и да, развернуть, чтобы да, бежал в другую сторону. Да, да, да. да. Пока ты обучаешься. Вот и учимся? вот, да. И вот, кстати, на самом деле, что может человека развернуть вот просто? Ну, вот сейчас мы мы, допустим мы можем на курсе да вот на этом а на показать человеку да мы показать мы развернем покажем да а вот без курса нашего как человек может, мы инстаграмом что, что мы делаем мы макаем точно так да, же разворачиваем в да, унитаз да. макаем. Ну, хорошо без инстаграма как человек без нас но ну, я имею ввиду без того как без пути через да боль. через боль только через боль Другого для пути. того чтобы человек начал идти к себе возвращаться к себе только боль. Только боль. Только боль. Любая. Причем абсолютно любая. И когда у кого-то что-то маленькое болит, да, слабенькое, скажи спасибо самому себе, что тебе вот просто намек такой, ты сам себе дал, развернись. А когда уже конкретно, то это ты просто сам себя, прям как котенка в этот, в какашку хотела сказать. Куда ты гадишь сам себе, посмотри, понимаешь? Вот только через боль. Поэтому наш курс, это, это на самом деле то, что человеку без боли, без, без боли, боли раз чувством чувствам и разобраться со своим телом. Этот... Причем с телом, смотри, когда говорят психоэмоциональное состояние, вот это когда сворачивает все в одну кучу. В одну кучу можем свернуть мы, женщины uh -huh. Uh -huh. Но когда говорят об этом психологи, психотерапевты, мужчины И сворачивают, кстати, психоэмоциональное состояние Это и по психофизической подготовке Психофизической тоже В одну кучу, там тоже это все идет в одной куче И это делают мужики и я смотрю и думаю, а кто я как женщина имею право свернуть все в одну кучу, а вы мужики должны были разложить это по полочкам. У вас полочки. А есть, парадокс у нас в этом нету. и состоит. Вот оно ум. Вот, вот он оно. Ум. При этом ум свернул все с полочек и да, в одну да, кучу. Да, да. А на самом деле, если мы начинаем заниматься психоэмоциональным состоянием, да, душа это отдельно. Следующее состояние, состояние есть состояние сознания, а есть состояние физического тела. Есть реакция в физическом вот, теле. Вот она пошла есть женщина раскладывать сознание. все по полочкам. То, что говорят женщина да. спрашивает, так вот Есть женщина. эмоции. Да. Есть эмоция в физическом да. теле. Да. Есть эмоция, которую вы давите внутри. То есть есть эмоция снаружи, есть эмоция снутри. Она разнонаправлена Давайте разберемся, когда у вас куда работает эмоция и каким результатом она приводит. Если вы хотите прожигать реальность на результат. Так давайте мы разберемся, когда вы прожигаете хаотично, как палите во все стороны угу. потом, а, Муж от меня сбежал, а чего он угу. ну, так Ты же его расстреляла уже 50 раз Конечно, он от тебя сбежит, это же невозможно уже жить, когда ты воняешь направо и налево Своими пулями, ядовитыми Как-то смертельным газом Сразу, ребята, и образ был, как они эмоциями разбрасываются да но удивляет, что сваливают в кучу мужики. Кстати, и под на Ютубе пишут очень много мужики, что меня удивляет. Это вообще, насколько надо было, чтобы ум атрофировался, деградировал, да, перестал различать полочки и все такое. Вот это узость ума. Это вот узость, это и да. есть то, что Потому как что это, это Сатя там музыка. говорит, да. Женщина пришла в магазин, тхтхтхтхтхтхтх, а мужчина, и по да, и поспит. Вот он узость ума, вот она, вот она. Потому что ум и разум – это разные вещи. Да. Женщина – разум. У женщины подключен да. диск, Да. а у мужика подключена ум. диск, жизнь, жизнь, целая жизнь, то есть все возможности, все. А у мужика только вот. И при этом получается, что когда мы идем вовнутрь, то на... вот этот вот ум, он должен переключиться в режим дешифрации. Да. И потом логически цельно раскладывать, что зачем надо, потому что в подсознании, вот, кстати, меня опять-таки удивляет, люди говорят, коллективное бессознательное, да? И наше угу. подсознание называют бессознательным, бля, да это вы бессознательные, да да, да А да, там да, все да. по полочкам, там все на уровне кодов, 102 102 два, один между прочим, они а двоичных. Да-да-да. А, вот и все, все настолько кодировано, и там нету хаоса. Там все структурировано, там все правильно, хаос там вот, тюченка, он, вот А хаос здесь. Да. Вот, вот проявленный мир. Правильный хаос. хаос. При этом, смотри, хаос проявленный мир. При этом прописаны по шаблону. По шаблону, да. По шаблону, да. По первой карте. Потому что там весь шаблон и там порядок. Но порядок отражается в хаосе. Да, в хаос. Везде парадокс, везде парадокс. я когда... так понимаю В следующей книге, в парадоксальном восприятии, мы кон конкретно будем давать ракурсы, чтобы по парадоксу человек видел. Угу. Потому что болезни-то по парадоксу развиваются. да Все болезни содержат внутри парадокс. Человек а, начитается Луиза Хей или еще кого-нибудь, и уже все, он, он готов. А потом бум, а стреляет по парадоксу. И, и он... он не понимает, почему. Я же читаю, я же столько знаю. Вот так, кстати, между прочим, мы с тобой вдвоем друг друга дополняли, всегда дополняем. Всегда, потому что ты с одной стороны видишь, да, я с другой. Всегда. Потом не, а потом раз поменялись. И вот, и вот мы, мы в парадоксе и шли. И вот это и дало целостность, дает целостность. А человек... Это -то... не только целостность дала. Смотри, все-таки, как ни крути, это игровая карта. Угу, это симуляция. Угу. Да? И на этой игровой карте, когда ты начинаешь выбиваться... За рамки игровой карты, uh -huh. да? Ты вылетаешь из игры, а, то ты становишься видимым в симуляции. Uh -huh. Симуляция может тебя не видеть в одном случае, когда ты компенсированная система, uh -huh. Uh -huh. и тогда ты целостная система, целостный элемент, uh -huh. который не заметен в системе масштабной, который ты не осознаешь пока. Твоего сознания не хватает осознать рамки масштаба твоего сознания, uh -huh. да? Рамки масштаба, угу. а, рамки масштаба. Да, то есть это, это другой уровень расширения, который пока нам недоступен, пока. Да? Угу. Но мы туда стремимся, нам это интересно осознать и эту часть. А, вот. Но ты можешь выходить за те рамки, которые приняты, да? а, которые очертаны игровой, очерчены игровой картой. Ты можешь, как только ты за них вышел, тебя система хобана и обратно да, закидывала. Да, да, да. А нас она не закидывала, потому что выплыла молекула целостная, входит, да, невидим. да. Просто невидимка, невидимка. да. Невидимка. невидимка, прошу. Это как они, радикальные, да? А я не помню, там свободные радикалы свободные или Свободные радикалы. На вот из этого. Там они проходят. Да, да, да, да. да. Это как воздух. Да. Как кислород. Да? Как кислород, да. И проникает везде, везде. Везде, он есть везде. Смотри, кислород, да. Две Вообще молекулы водорода. Да. И одна молекула кислорода. Вода. Две. Относительно одной. Ну ладно, это то <сосы> лишь Видишь, как сознание уже на автомате да. начинает цеплять и раскладывать это и подобное. <сы> и поэтому, смотри, если человек один, вот мы друг для друга, нас не было бы один, да. Один человек, он действительно будет заметен, потому что он будет отличаться от всех, ему не с кем пообщаться на его языке, да, и его, естественно, стирают, вот как и появлялись, появлялись такие люди, которые действительно несли знания, говорили знания, но их быстро и убирали, они заметно становились, их можно было легко списать на сумасшедшую, а когда есть два... Они между собой. У них мир создается между свой собой, мир. свой мир. Им интересно. И этот мир интерес, он притягивает. И он притягивает. А как строится все? Притяжением. Притяжение. К миру, мир, мир, мир. Да. мир, мир вот мир, оно, мир. притяжение. Вот, типа, а как молекула строится? Притяжением атомов, электронов. Да, точно так же. А, суть в том, что. Вот этот момент разворота человека к себе самый сложный. Человек продолжает да, себя лгать да, да, да. и, и бежать от себя. Он бежит и получается, что когда с ним начинаешь работать, он напоминает человечка, который уперся в стенку и да. тарабанит ножками. он бежит, бежит, бежит и говорит, я бегу, бегу, я чувствую себя, я чувствую себя. А башка при этом в стенке торчит. Угу, угу. И ты так смотришь, жопа торчит к тебе. Класс. И... И бежит, туда, куда-то, и бежит, куда и бежит Работает, работает, работает. Какие-то практики делает, успевает на 50 да, тренингов да, да. сходить, еще куда-то. Да, и да, все да. говорит, у меня башка там, я да, уже да, так, да, да, да. я уже устал бежать. Да блин, разве? Вот когда он уже устал бежать, когда он уже выдохся, когда он сел и так поворачивается, говорит, ну все, больше не могу, тогда, говорит, ну, тогда пошли. Пошли. Набежал, добежали, добежал, добежал. Домолился, домедитировал, да молился, да медитировал, да, да, да еще чего-то, да. Ну ты бежал, бежал, бежал. Тебе надо было авторитеты, гуру снаружи, как мне пишут. Вы говорите, лучше там Пальенко послушайте или еще кого-то послушайте. А вот там был сатья-гуру, еще есть какой-то садгуру, еще кто-то, все гуру. И я так читаю, говорю, хорошо, они есть, они молодцы, они классные ребята, я их уважаю, они тоже они тоже солнечные молодцы, зайчики. Да, да. Я осознаю это сознание, которое пускает этих солнечных да, да, зайчиков, да, да, они да, такой да. же зайчик, как и я, да. но а мой авторитетный зайчик находится здесь. Да. да. И когда я считаю нужным отразиться, я отражаюсь другого солнечного зайчика. Mm -hmm. И мы идем вместе за информацией, как один солнечный зайчик. Mm -hmm. И тогда мы можем стать одним большим зайчиком и взять много информации с двух сторон сразу. Мы ее достаем отсюда и раскладываем эту информацию. А другие солнечные зайчики хотите пользуйтесь, хотите не пользуйтесь. Но каждый раз, когда информация проявляется вот в этом хаосе, она его структурирует. И хаос не может от нее отказаться. Даже если он очень захочет от нее отказаться, он уже не может, потому что она уже есть. Угу, угу. И он не может на нее не реагировать. Вопрос а, растяжки во времени. Сколько времени займет у проявленного хаоса момент, когда он отреагирует на эту информацию? Максимальное 120 лет. Это максимум, да, если считать сейчас точку 0. Но сейчас точка не 0. Угу. Потому что приход инфодайвинга, он был предсказан, описан и так далее Еще больше 4 тысяч лет назад угу. Вот и все, даже есть названия, которые упоминались Очень созвучное слово, сейчас не произнесу, но немножко не так звучит Но это было угу. И получается действительно, судя по программному обеспечению Есть переход который должно совершить человечество. Есть подключение следующей видеокарты. Угу. Если ты переходишь сам добровольно и выстраиваешь там то, что ты считаешь нужным, из высоких частот, у тебя добавляются новые игры. Угу. Если ты ничего не меняешь идет перезагрузка, остаются старые игры, всего же Да, это как раз-таки сейчас тот момент, когда человек а, может выбрать, то есть он находится перед смертью своей, да, в этот момент, либо перед следующим днем. То есть, но, но это надо осознать, это будет ты смерть или следующий ночью. день. И, и чем это отличается, это отличается в принципе а, отличие и небольшое, если ты осознаешь, да, потому что и умирая тогда ты все равно, ты знаешь, что надо сделать и создашь себе следующую жизнь. Такое, как надо. Ты не просто побежишь тупо из боли в боль, да? а ее создашь. И в то же время, если ты осознаешь, что завтра следующий день, то ты завтрашний день начинаешь создавать осознанно и проживать, вступать в него. Не втекая там, вносясь, а вступать в него осознанно. Не, не с этих маленьких шажочков ребенка, когда на тебя родители свои программы наложат, да? а именно осознанного я ж мурашки по телу, понимаю сейчас то, что говорю, осознаю, а именно осознанного вступления в новый день человека, который помнит, знает, что ему надо, и действует, идет он не учится ходить, а он сразу действует, он, идет, да. он идет. И это, это вот на самом деле, знаешь как, наш курс, который будет в субботу-воскресенье, он даст человеку вот именно этот момент осознания движение. движения. Осознание, да. И как, как хорошо... Когда это будет своевременно вообще, когда боль совсем маленькая, да, привела человека на курс. Но это хорошо будет, если и привела человека большая боль. Потому что в любом варианте, как я и сказала, смерть, да, новая это жизнь, ли. либо новый день. В любом варианте. Это вообще, это об этом. Это об этом. А, кстати, заметьте, с практической работы, вот у нас есть разные типы мам. Есть тип мам, которые... Угу. А, знаешь, я кого вспомню? Я вспомню Олю, которая из Минска, у которой сын а, а, Семка. А, да, да, да, да, да. А угу. Мальчишка такой классный. Да, да, да. Мне вчера прислали звуковой файл, там, а, как семка проявляется. Это вообще, это, это чудо, ребенок. А помнишь, когда мы начинали работать? Угу. А, первая консультация и у меня было ощущение, что из аута они не выйдут никогда. То есть это было мое личное такое ощущение. Я даже Очень настолько была ощущение. Глухоты. Глухота, полная глухота. Но при этом мама, она взяла чем? Она взяла деятельностью. То есть это та мама, которая вообще похрен на всех, на все, и она делает. То есть вот... Даже не понимая, что, делает. Не понимает, что делает. делает. Делай, делай, делай, делай, да, делай. Да. Уперлась. Значит, я что-то не то делаю. Переходит, Делаю, делаю, делаю, делаю. Да, да, да. уперлась, не то не стоит, не, не стоит в наблюдении, жда, не ждет. Но она делает. Вот это именно деятельная мама. И ты знаешь, когда я увидела, что все, мы пошли так быстро, результаты. Вот вторая мама, это совсем свеженькая. Но их еще много мам таких было да, деятельных, да, да, да. да? Но вот еще одна яркая мама, это мама Аня с Евстафием. А, Евстафи, да. Евстафи. Евстафи. Мы что же тогда Имя сказали? Даже... Артистка погорелого театра, да. и там до выхода из аута это чесать и чесать несколько лет. А смотри, два месяца. Да. Это вот у мамы огонь. Вот это дело, дело, дело, дело. Я когда смотрю и понимаю, вот когда мама идет деятельная, Пускай она делает, пускай она ошибается. Пускай она делает ошибку. Пускай еще. Но она, но она действует. Она, она идет, действует. шагает. Она шагает. Она шагает. Она шагнула. Шагнула. Вот этот ребенок, тык-тык-тык, тык, -тык, -тык, -тык. Да. Ну, стукнулся, да. упал, да. Кофе, поднялся и поднялся. Да, пошел. она шагнула проживать этот мир. Да. Не просто в наш смотрите, спасите, помогите, да. Делайте, а она вошла в этот мир. Потому что она входит через действие в мир ребенка. Да. Это же ее мир. Да. Это да. ее больной мир. Да. Она проживает этот мир. Она принимает этот мир да. автоматически. Она даже не осознает в этот момент, что она его приняла. Угу. Но она уже в нем. А когда она в нем, и она уже действует, она, она уже наводит, меняет, она уже, она уже наводит там порядки, да. И ребенок так смотрит, фу, и день, кажется, день, да. день, день, день. И ребенок пошел, пошел по ступенькам, и ты смотришь и думаешь, блин, вот и предсказывает человеку, какой он, да? Да, да, это все зависит да. от, это от, от, от. самого человека, либо зависит. от матери, да, да, да, да, да, да. в зависимости а от, от возраста. А есть мамы, которые я год лежу, да. я год смотрю. Посмотрите и вы, какой, какая у меня жизнь какая тяжелая, как мне меня. Больно. По, я уже и туда обратилась, тоже и тем сказала, посмотрите, помогите. И Всем тем посмотрите Но я сижу все врачи, лекарства, и смотрю, это. да, вот объехала, да, объехала, и при этом она все время, она находится вот образно, это вот шарик, который больной, да, вот ребенок, да, а она находится вот здесь, и она с этим шариком, не входя туда, посмотрите, посмотрите, какой шарик, посмотрите. Я уже и туда этот шарик свозила, и туда свозила. Показать. О, я на дельфинотерапию, тебя дельфин. Ты блин, войди туда, полюби этот шарик, войди в этот мир, это твой мир, это твой, наведи там это порядок. Да, инвалидность. Да, это наведи порядок. Начни жить с любовью там, с любовью к самой себе, и там любовь родится, там просто родится жизнь, да. Это принятие своего мира, это не стыд принять свой мир, мамки ж поэтому и бегут, это не мое, нет, это не мое, это он, я больной, не это понимаю, нет. почему у меня родился больной ребенок, я не понимаю, они ж вот так отказываются, войди в этот мир, прими этот мир Это ты, это твое зеркало Да так Самое прикольное, что вот эти вот действия, когда человек совершает быстро, пускай хаотично но он меняет, он меняет мир, он меняет реальность, он имеет быстрый результат. Кстати, да, это так же, как человек, вот, Четко, между прочим, как человек, как значит, что-то делает и совершает ошибку, да. То есть он видит, конкретно он совершил ошибку. При этом люди э, видят его ошибку, а он начинает кричать: "Это ты виноват, что я так сделал там" или или начинает кричать там, что да все, я нормально сделал, ну но тех говорят мне там сгорело и ругаться, кричать, да. То есть от, вот она ложь, ложь, ложь, ложь пошла. И смотри, это то же самое. А ты просто просто, смотри, как тяжело принять, сказать, ну да, блин, ошибся на самом деле, ну исправлю, тяжело сказать, лучше накричать, накричать, оттолкнуть, нагрессировать, на всех ты. всех обвинить. А ты скажи, да? И вот она ложь, точно так же, и начинает в этой лжи выкручиваться. Вот точно такое же. Войди, скажи, да. И все и это легко, и везде легко. Идет расслабление. И идет решение сразу. Так в том-то и дело. А Смотри, нагнетается, как, нагнетается. Какие нагнетается. письма мы часто получаем, да, когда вот в процессе работы? Это, это рабочие моменты, да? Это нормально, даже воспринимается уже нормально, когда, особенно на начальных этапах, мамки пишут: а вот я работала, работала, ну подскажите, где я не дорабатываю? Угу. Работала, работала. А ты так настраиваешься, там угу. такой глубокий угу. лжи, угу. Тебе говорили сделать это, это, это. А делала, ты, это ты это проигнорировала? Да. А а а это проигнорировала. А зеркало пустое. это чушь, да я это не могу пустое. себе в глаза да. посмотреть. Да. Ой, меня что это за? ерунда, да, я встану там я, я сказала по списку, когда же говорили список можно по списку? По списку почитать. Да, вот оно, ты ложишь сразу видно, это чувствуется. Изворотливость, ложь и так далее. А смотри, вот это последний случай, когда вот первый раз у нас, когда мама добралась. Мама добралась, когда сознание ребенка а, уже запараллелило да, тело Да, да, да И да, понимаешь, да, да. и даже Вот это было вообще Вот по... это жестко очень угу. Потому что когда угу. вот осознаешь, что одно сознание сейчас уже находится уже. в двух телах угу. Это значит ему выбор, либо угу. расщепление Угу. Либо э, ну, вот, это... ну, вот на сегодняшний день у меня даже есть вариант попробовать через солнечных зайчиков перегрузить. Я только хотела сказать, смотри, это то же самое, что осколок стекла, осколок. Он дал трещину, он зайчика. дал трещину, да. И уже отражение пошло в другой осколочек за трещиной, а здесь он затухает, а он затухает, да. и вот это об этом. И потом тыц и все, и, и, и все, этот смена затух тело. смена да. тела. Вот оно. Так вот, когда это видишь, понимаешь, ну тебе говорили, тебе объясняли, а ты как врала, так и врала. Uh -huh. А врала почему? Потому что а, я, я с ними попробую, но я верю медицине. Да. Мы тебя кто не тебя не Кто-нибудь мне кто помог. Кто-нибудь поможет. А да. тебя конкретно разворачивали Если, да, вовнутрь, да. вовнутрь пошла. Нет, они мне боль причиняют, они там злые. А медицина, она... На... Облизывает. Да, да, да, да. Хорошо, мы тебе боль снимем, мы тебя покладим. Мы тебя, как это... А, успокоим. А, усп... Оденем на тебя сон. Как... О, правильно, оденем. на тебя коляску, сон. коляску, да, да, а, да, Покачай тебя, да, да, покачай. Ну, успокоился, ну вот на какое-то время успокоился. Да, полегчало, полегчало. Вот это иди, прямо все. об этом, да, да, да. да, да. Но не разобрался А когда с собой? ты с кстати, с медициной, как.. Если, вот медицина с нами, да, это, это бомба. такая бомба. Это весь это мир вообще, перевернуть. Может. Весь мир. Это... Пятый патент у нас будет медицинский. Угу. Это пятый. Но сейчас надо четыре. Угу. Три, а, три готово, еще надо один. Тогда лекарств не надо много вообще. Там просто, конечно, выровнять сначала надо будет поле. Я прям вот это прям чувствую. И потом совместно. Это такая. Это вот действительно красота, гармония, счастье. И когда ты человека можешь развернуть в себя в любом варианте. В любом, кстати. В любом, да. Именно разворот. И медицина должна начинаться с того, что человека разворачиваешь и так... Угу. Смотри, что ты делаешь, в себя угу. смотри, не угу. наружу смотри. Да, так же как давление, дорогая, кстати, гипертоники, да, вот когда начинают давление, что делается? Бегут к врачам, им от давления дают э, таблетки, да. А, а у него злость А хорошо, когда попадает. Это мы знаем злость. А хорошо, когда попадает такой доктор, который не совсем доктор, да. И он говорит. Почки, он знает суть, ведь мы все тоже, кто-то хорошо учился, uh -huh. кто-то плохо, кто-то, как знаешь, как кто-то из интереса чистого uh -huh. обучается, вот тогда это мы говорим от Бога, да, uh -huh. а, а кто-то просто потому, потому что надо так, да, обучается, и вот эта разница, и вот тот, кто как от Бога, да, говорят, вот тот говорит, давление отлично, давай мы в твоей почке посмотрим, пролечим почки, и давление у человека и уходит всего лишь, да, Но а, а мы-то понимаем, что это злость, злость. давление это злость. Чайник вскипел, вот он, вот он да. уже снаружи. И кушает. вот теперь, да, и вот теперь медицина и мы вместе. Направление внимания куда надо, и все, и чайник не будет кипеть. И развернуть вот этот момент человека в себя, включить чувства, перейти вот эту черту позволения себе, это сложно. Угу. Но я предлагаю, вот на этом курсе мы мало того, что переведем, ткнем и засунем, угу. да? Потому что первое, это знаете, как, кстати, описано у Кастанеды по образу подобия, когда человек стоит на горе, это самый высший пилотаж, и его толкают, и он не разбивается, да? Есть такой эпизод, такой мистический, как мистический опыт. Так вот здесь то же самое, толкнуть человека в себя, с горы внешнего, вовнутрь. Ты подтолкнул, человек пошел внутри, он услышал себя, он почувствовал себя, он э, прожил все это на себе, он научился различать, и дальше у него остается запись вот этих вот тренировок, угу. которые под запись он может делать, потом ему надо будет отказаться от записи, научиться да. все делать самостоятельно, да. чтобы вообще да. наш голос нигде не звучал. Да. Мы для него не гуру, не ни авторитеты, никто. Мы всего лишь а, указательные знаки, да. которые таблички на дороге показали, туда иди, и ты иди, потому что ты своими ногами будешь идти. А вот И все, и человек дальше пошел в себя, и дальше, дальше. Дальше он идет. Дальше, в принципе, вся дорога у нас описана в книгах и в курсы, курсах. Курсы, погружения наши, практикумы, коллективные, Книга, книги, наши книги и курсы, это на самом деле Бомба. путь. Путь к самому себе, который ты хочешь искренне, хочешь себя вот знать, вернуться к себе самому, пройди этот путь. Ты свой путь откроешь, но пройди вот этот путь. Вот у тебя есть путь к самому себе. Клубочек, как Баба Яга дает клубочек. Куда клубочек покатится, туда иди. И придешь к самому себе. Придешь к освоению бессмертному. И придешь к бессмертию. бессмертию. своего бессмертия. И найдешь там премудрую мудрость, любовь. ты найдешь и любовь, ты найдешь себя, ты станешь целостным. У угу. меня аж мурашки по телу. От этого, это об этом. Вот просто начни хотя бы с книг, начни с книг, втеки в эту, ос, для себя осознай, что это, о чем это. Найди вот это, и у тебя уже откроется. Жалко денег. Возьми практикум и коллективное да. погружение. Они Войди. Да. Втеки в это. Начни практиковать. Ты увидишь, как изменится жизнь. Да. Ты увидишь, как у тебя появится интерес. Как на интересе ты начнешь зарабатывать. И ты увидишь, что у тебя это все отбивается легко, Искр... когда главное, ты Главное искренне идешь искренне, Главное открыто. искренне. Даже один наш какой-то практикум или одно коллективное погружение для, для новичков, оно уже... Родник. Родник, как родник, вот именно чистое сознание. И, кстати, Открывает. благодаря этому чистому сознанию это не, вот это, это не вот это вот молитва, либо медитация, да? Это неосознанный выход, то есть неосознанный Внаружи. внаружу выход. Братцы, это, и действительно, тогда действительно, можно, можно, мы это знаем, почему. Можно говорить, как они говорят... Когда медитируешь, ты смотри, потому что могут и там быть плохие, что-нибудь там тебе подцепи. подцепить можешь, ты будь, отследуй. Через да да, да, да, да, да, да, и мы знаем, почему, да, вот, а здесь наоборот, ты в себя идешь, в себя любимого. Кстати, когда были самое первое погружение, это уже из воспоминаний. Когда только-только вот открыли мы mm -hmm. эти парасомномбулические состояния и не пошли даже дальше еще mm -hmm. за них, да? mm -hmm. а когда вот этот вот у нас шел а, пассивный парасом... mm -hmm. парасомномбулизм, пока мы не вошли в следующие стадии. Так вот, первый вопрос, который часто-часто звучал, люди говорили, а вдруг я там встречу черта? или там беса, а вдруг там сатана на пути встретиться. Или какие-нибудь там чертики, ну да, товарищ Да, и, да. я демоны там, э -э -э и я да. все имержала. Говорю, ну если у тебя он есть, да, ты с тобой познакомься, значит ты демон, сатана, блин, черт. Приятно познакомиться, жму твою лапу, блин, копытце. Что там у тебя еще? Что там у тебя еще? Хвостик твой. Давай на пальчик нагрузим хвостик. Ой, ну на самом деле на сознании вот этой вот херни очень много у Потому что страхи, страхи, страхи. И страхи действительно уводили человека от самого себя и набрасывались еще больше этих страхов туда набрасывать. Это же на самом деле управление за счет страха. Вот смотри, мы вчера, позавчера там комментировали ролик вот этой вот женщины, я не знаю про ее интеллектуальные способности, которая вставляет лабуду от инопланетян. А, да, да, да. Которая говорит, говорит, говорит, а потом три слово скажет там или четыре и потом какую-то лабуду да как да. она там не помню даже какой-то какие-то там слова в общем что-то не помню даже не повторишь да но в любом случае бешурмоту и вызывающие так вот вот эту бешурмоту людям но конкретно гадит в голову да она гадит в голову кстати заметь гадит в голову гадит в голову кому Самой себе. Самой себе и не осознает это uh -huh. Ведь ей же uh -huh. потом родиться вот с такой uh -huh. вот засранной головой. Uh -huh. uh -huh. Бешурмотой, да. С этой бешурмотой, с блевотой uh -huh. в голове. И, кстати, когда вот говоришь с блевотой в голове, ведь это же имеет даже материальное подтверждение, когда, ну для нас материальное, uh -huh. когда мы входим человеку в глаза. Uh -huh. Uh -huh. Что там идет? Угу. Да. Впечатление и да. все то, что было в инкарнационном цикле, да. потому что оно осталось оно... непереработанное да. из прошлой жизни. Все, что он наплевал в свой и колодец, пиротику. все плевки остаются. Если ты туда нагадил вот так, то ты в блевоте в этой проснешься, там у сути места не будет. Угу. И ты просыпаешься, и конечно, там Что будет, ты себе вам, накидал все, все В этом ты родишься. Ты в этом и в родишься, этом родишься ты в этом проявишь. Ты сегодня думаешь, что ты обманул весь мир, но на самом деле ты обманул Сам себя. самого себя. Да. Потому что это да. все твои солнечные. И поэтому врачи. вот эта ложь, которая изворотливость, которая витает в мире пара, повер... это все бегство от себя. И при этом в этом же и, и рождаемся, да? Да. проживаем в этом развернись, развернись к самому. стань искренним сам с собой. Какой ну, закон вы всегда говорили? Един, единого как? Одно я, одно мы. Одно я, да. Поступай так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Или не плюй свой собственный колодец, да. придется напиться. Это все вот об этом. Так вот, смотри, как внешне. Вот у человека только, и тут же так, и находятся угу. те... Это этого Кто? не понимает. Да, да, да, да. И тут же человек уже уходит с заполненной головой. Да, да. Чужими мыслями, чужими да. идеями, чужими представлениями. Это да. да, даже элементарные вещи, как а, люди начинают бизнес. Вот у человека осенила гениальная идея. Угу. Да? Вот вспышка. Угу. И человек он... понимает все. Первое, что он начинает, вместо того, чтобы заткнуть рот и быстро и начать, начать действовать, действовать неважно, что ты будешь делать. И это не то, что заткнуть рот, скрыть, да? Нет, ты просто знаешь для себя, и тебе Все интересно, ты пошел туда. Вот как да. у той мамки, которая делает, делает, да. делает, делает, и имеет да. результат. А, а, вот, он идет, и... а он идет, я с тем поговорю, мне важно то мнение, а как, как к этому относиться. И набрасывает человек, сам себе и... И препятствия, набрасывает проблем себе, и потом их проживает. Вот он с... Сборка, да. неосознанная сборка себе Чувного мусора, мусора да. чужих ограничений, чужих да, представлений точно. и так далее, это, это кстати, все неверие В инстаграме себе. мне понравился, я не помню кто там ролик был, угу. молодой, молодой человек говорил, что две лягушки на верест пытались забраться, и одно все говорит, не-не-не, не допрыгаешь, не взберешься, а вторая начала прыгать. И она взобралась. И чего она взобралась? Она глухой была. Бомба. Классно. Точно. Вот она. Вот это об этом. Глуши сам себя, да, иди. Не слушай никого. А на самом деле, закон материализации. Слушай себя. Чувствуй себя. Осознавай себя. И то, что ты чувствуешь в себе. Слышишь в себе, осознаешь себе, то у тебя в жизни проявляется. Заметь, тут нету места визуализации. И, кстати, когда мы впервые это сказали, что в психике визуализация не работает, меня закидали тухлыми яйцами в комментариях. Ребята! Тренируемся дальше Это, Это да, у вас да. внешнее да, представление да, Сходите да. в себя и вы найдете правильный да, ответ да, на этот вопрос да, да. Не просто так звучит сперва было слово угу. И с этого все начинается С этого начинается материальный мир Вот этому мы и будем учиться на курсе И, кстати, надо будет обязательно дать базовую психотехническую базу Чтобы людям этот курс остался интересен Угу. Интересен в каком плане? Я вспоминаю себя, что нам было интересно, когда мы только вошли в инфодайн Мы же занимались всякой херней не Нам будешь. было интересно брать информацию, с кого ни попадя да? То есть мы лезли во все дыры. Мы были искренне как дети интересно. Да, как дети, мы везде этот интерес Вот у ребят должно остаться то же самое угу. Те, кто придет на этот курс, у них должен остаться интерес Чтобы они залезли в кого угодно, получили информацию, тащились Но они очень быстро поймут, что чужая информация не интересна что интересен сам. только ты сам для себя. Угу. Но они должны это осознать сами. Угу. Они сами к этому придут. Достаточно двух-трех погружений, когда уже можешь, и вдруг так садишься. Какая разница, полезу я в Ленина, в Сталина, еще там. А зачем, мне а зачем они мне нужны? Они вообще неинтересны, трупы эти. Угу. Да, вот. И вот следующий момент, это момент властителя Вселенной. Как то так пальцы расставляются, а да, или как? А, Не, вот, вот так, наверное, вот так, так. О, вселенной. Так да. вот, властители вселенной компенсируются очень быстро. А, Даешь а, минимум психотехник а, с а, первой платформы, и человек начинает тренироваться на управлении погодой и природой. Да, это скажи, как, когда мы как кайфовали. И, как и властитель. Властитель. И а между этой фазой и реальным управлением природой <с Will> и погодой, на да, самом деле есть очень большой разрыв. И этот разрыв, он огромнейшая пропасть. Но сам факт, что на начальную, на одну сторону пропасти подвести надо. Uh -huh. А пропасть они потом преодолеют сами. И потом, когда придут к тому моменту, когда они действительно будут осознавать, что когда мне что-то надо, у меня это есть, да, но это мне реально надо, это надо мне, а не для того, чтобы я почувствовал состояние властителя или показал кому-то, как я крут. Да? Это разное состояние. Речь идет в данном случае об управлении состояниями. Uh -huh. да? вот, вот, это, вот, вот эти развлечения, они они приходят уже в умиротворении, в успокоении, когда уже наигрался. Угу, да? угу. А наигрался, это еще когда у тебя за спиной тысячи консультаций. Угу, Поэтому да. в инфодайинге так или иначе они будут консультировать людей, они еще этого не понимают, угу. но им же надо будет на, на ком-то тренироваться. Угу. Будут. И либо консультировать, либо а, тренироваться друг на друге, либо там на животных, либо еще на ком-то. Они будут тренироваться. Инфодайинг – это система тренировок, и никуда ты от этого не уйдешь. Это не манна Господня, которая на тебя свалилась. Это тупо с утра до вечера ты тренируешься. Каждую ночь мы с тобой продолжаем тренироваться с вечера. А как метров, интересно да. нам? А как интересно? Как нам интересно сказать? А как интересно корректировать, когда ты уже знаешь, вот эта инфа пошла. Да. Обошла, да и ты, а ее можно заменить. И, и ты, ты меняешь. Вот и количество. ты знаешь, когда это. И ты меняешь. И видишь и это. И видишь результаты, И потом ходишь, ест, yes, ест. Yes, yes. Но это уже не о властителе, да, это да. о счастье. О счастье. Это просто о счастье. Именно о счастье. Это просто кайф. И всегда начинаешь с себя, правда, к себе. К, себе, к себе, только к себе. И нету варианта, ой, там вот это случилось, значит, я в этом... Да-да-да, Так, нет. это о чем для меня? Угу. Интересно так. мне. Ну, если интересно, хорошо, неинтересно. А помнишь, вот это даже последнее, была история, вот когда цену увеличили, да, чуть-чуть. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и -чуть, а, еще чуть-чуть, да, да, да. uh -huh. и вот я вижу в реальности, у меня чуть-чуть возрастает цена, да? Uh -huh. И первый вопрос, а это мне о чем? А что это для меня? И такой тьфу, родовый слой, родовый пласт, который проявлялся в жизни и у меня, и у моей сестры, и у моих детей, uh -huh. и мы не замечали, а всего лишь... Вот еще чуть-чуть, вот дай чуть -чуть. сверху чуть-чуть Казалось бы, чуть-чуть, да. Чуть -чуть. еще чуть-чуть да. вот А это целый родовый пласт Конечно, благодарность этим ребятам И тут же раз, и ситуация развернулась Не надо, не надо чуть-чуть, все будет так, как И все выводится в благодарность. И все в благодарность Все выводится в штиль Красивый, но ты всегда осознаешь себе, зачем тебе это да, да, да, И это ты не придумаешь от ума Uh -huh. А у тебя изнутри поднимается информация, она поднимается пластом, и ты, чем глубже ты уходишь, тем больше ощутимее эти пласты, uh -huh. и они влияют на твою семью, на твои семьи. Uh -huh. Семья, да. И все семья в это время трансформируются. И все семья в это время уходит в свет. И вот тебе ребята, которые говорят, у меня там с родителями не сложилось, у меня там они такие секие, меня недолюбили, угу. они виноваты <рисв diets> и так далее. Или там свекровь плохая или еще кто-то. Ребята, семья. У -у -у -у. До прабабушки у -у -у. и до правнуков. Вот это все ты. И здесь не может вот. быть дисгармония. Вот ты даже руками показала, и это да. же все ты. <рисв> да, и если здесь есть дисгармония, то она здесь. <рисв> да. И да. ее надо убрать здесь, и тогда вот это выстраивается. Угу. И тогда здоровые дети, и тогда у тебя здоровая инкарнация. Почему здоровая инкарнация? Потому что ты перетекаешь внуков или правнуков. Да, да, да, да. Потому что это твои точки перетекания чаще в правнуков. Угу. Это да. твои точки перетекания. Да, да, да. Это для тебя. Ты сам себе выстраиваешь э, путь. Э, вот мы говорим, свет в конце тоннеля, так вот тоннель выстраиваешь себе, чтобы у тебя всегда был свет. Это да. вот об этом. Да, да, да. Ты делаешь этот свет. Это будет, Потому этот тоннель будет канализационная сам. труба, да? Да. Или, Или световой поток. Световой поток, чистый. Но это делаешь полностью ты. И тогда тебе не надо говорить, Бог, за что ты меня покарал? Да, Он никого да. не карал. Угу. Ты сам это выбрал для да. себя, прожить как опыт, для того, чтобы. Потому измениться. что Бог это ты. И фраза: Ой, ваши бы слова до да Богу в уши. Кто-то Ну Бог? так открой ты уши открой услышь. уши и услышь тебя Бог об этом говорят. Да, да, да, да. Тебе об этом. А раскрывай ушки. Они же у тебя не такие, как у этого товарища из Австрии. Забыть не можешь. Я люблю, когда я замечаю какие-то физиогномические особенности, особенно когда я знаю, как они должны быть проявлены в социуме. Да? Это веселая игра. На самом деле это, это просто невероятная игра. Я вообще люблю жизнь, это, это невероятная игра. И здесь столько вот мелочей. Знаешь что, когда ты знаешь вот этот прописанный шаблон, когда ты, вот это, да. да, и вот тогда ты его просто, просто можешь читать, да. да, потому что люди не осознают этот шаблон, и они по нему действуют, и действительно он проявлен, этот шаблон, он уже отпечатается, он прям вот, да, в каких... а ты просто читаешь, читаешь. И знаешь заранее. Как да, это все да, да, как? потому что изменение отклониться невозможно Человеку, да, он не Отклонение это идти в себя, а человек в себя Не хочет идти, поэтому он идет прям По прописанному ему пути Точечка здесь, точечка здесь да. Сейчас январь, завтра февраль <laughs> И пошло, и пошло Да, да, да да. да. Так что э, Давай на этом курсе Мы уведем человека В себя угу. э, Развлечение состояний, развлечение эмоций, развлечение реакций, тренировки на это. А после этого мы переходим к психотехнической базе, которая связана с его структурами личности. Потому что человек должен знать, как формируется его личность, на каких переотражениях. Угу. Ему уже кажется, что он вот такой вот пришел, а на самом деле это солнечный зайчик. Угу. И если ты даже будешь менять в реальности... Ничего не изменится, поэтому люди не меняются, меняются в зазеркалье. И надо осознавать, как формируется эго, как формируется ум, как формируется Высшее Я. Когда человек это осознает, он осознает вот этот блок программного обеспечения, который находится в нем, и он может с ним работать. И тогда этот блок надо разложить, и человек должен его осознать. Да? И когда мы эту часть осознали, сделали, следующий блок – это автоматическое подкачивание вариантов, и следующий блок – это управление, это компьютер. Угу. Это ну, процессор человека. Угу. Да? Вот угу. эту часть, если мы берем по психике, ее надо будет дать на первом угу. курсе. Но самое главное, на мой взгляд, это угу. вот действительно развернуть и толкнуть в себя. Именно толкнуть, чтобы человек полетел туда. И при этом программа ума – она замолчала, но она осталась включенной в управляемом режиме. Это одна из самых сложных задач. Uh -huh. Потому что отключить программу ума легко. Концентрация внимания 5 минут и ты вырубил uh -huh. ее. А перевести в режим дошибрации ⁇ это сложнее. Вот эти моменты управленческие мы даем. Потому что, когда я думаю насчет повторения обучающих программ, которые у нас записаны на видео, они не имеют смысла. Не имеет смысла. Они есть уже. Они есть. И там вложен наш интерес. Тот интерес, Когда тот мы момент. шли. Когда а -а -а -а. Мы, и мы, мы эту жизнь передаем. Да. Это бесценно, да. И сегодня повторить так, как мы тогда давали, мы и не повторим этого. Но и не пройдя этот путь, человек не придет туда, куда мы прошли. Ты не вырежешь кусок дороги. Да. Вот я от Борисова до Орши не еду. А так все-таки я еду на Москву. Нет. Без Борисова и Орши я не будет Москвы. Угу. Точно Поэтому вот, вот этот вот кусок Эти два дня они будут Именно, именно Человеку Настроечные На... да. Разворачивающие, настроечные Поэтому это и начальный курс Это предподготовка угу. к фонарингу Люди, кто ожидает гипноза На этом курсе Будут разочарованы, гипноза не будет Весь гипноз описан в наших книгах угу, В частности, в угу. управлении восприятием По-моему, я сделала одну из самых крутых Там Выжимок Как конспект, как конспект да. По гипнозу Нет, если, кажется, человек книг. Да, если человек соображает То ему не надо перечитывать Тома канды да. или еще кого-то Где Там много выжимка. воды А здесь выжимка Заметь, благодаря кому я сделала эту выжимку На самом деле, благодаря встрече с Петром Андреевым причем в том, что я ездила очень много гипнотизеров классных, и Османов, и Иванов, и так далее. Там куча фамилий, вот, с кем знакомы, с кем mm -hmm. лично работали, с кем, у кого училась. Но вот эта вот выжимка, вот люблю людей с военной выправкой, блин, вот просто откликается, как Андреев... Сделал выжимку со всего гипноза В три курса положил, даже НЛП разложил На лопатке именно речевую часть Та, которая нужна Именно нужна, чтобы тебе не надо было Заучивать все наизусть да? uh -huh. И как он это все выжил и разложил И получилось, вот он весь гипноз Я просто многие вещи то, как uh -huh. Я видела, осознавала, еще дожала да, Дофильтровала uh -huh. И а, в этой книге там все систематизировано Я не повторяла Андреева Я сделала ту выжимку, которую считают Для здравомыслящего uh -huh. человека uh -huh. минимальной необходимо для того, чтобы ты мог все, что ты захочешь. Угу. А дальше, если ты уже захочешь изучать гипноз как искусство, пожалуйста, я думаю, что здесь и Разыграев подойдет, и Османов подойдет, и Гена Иванов подойдет шикарно, и Антон. Тут очень много людей, кто тебе подойдет, с кем ты можешь взаимодействовать. Очень много хороших артистов сегодня, гипнотизеров, даже если они себя называют научными деятелями, очень хороших психотерапевтов именно, вот как Ильман Османов, он же вообще крутейший психотерапевт. Да? Угу. Это выбор человека, но это снаружи, это в игре. Да. Это ты играешь в чужой игре, ты не хочешь разбираться с собой, и ты сидишь снаружи. Ты но в если ты, ты в ловушечке. Если ты хочешь разобраться с собой, то кроме инфодайна ничего нет. Ты идешь в себя и разбираешься с собой. И тогда ты не играешь в регрессивный гипноз, не играешь в предыдущие не жизни, придумаешь. не выносишь на них ответственность, да. не выносишь ответственность на расстановки и на все остальное. Ты просто идешь в себя, встречаешься сам с собой, лицом к лицу и разбираешься сам с собой. Все. И тебе ничего больше не надо. И мы тебе не надо. Мы тебе все лишь послушали дорожными указателями. Да. А топать ты будешь сам. Все сам. Кстати, взаимодействие с нами начинается с самостоятельности, когда у меня, мне задают дебильные вопросы а, на тему, а где найти, а сколько заплатить, а может поторгуемся, а как может еще то да, делал, да, да, как да, часто, и все такое. Да. Я понимаю, не готов, у -у -у. иди гуляй. И Сам... ну, у меня у -у -у. муж говорит, ну как же, это же твои клиенты, нет. Это мои солнечные зайчики. Да да да, да, да, да. Если я к ним буду относиться как к клиентам, они так и останутся беспомощными, безрукими, безногими и безмозглыми. Это, это а да. задача, я буду видеть саму ноги себя, ноги. без руку, без ну, без рассыпанную. Да, да, я да, не рассыпанную. Такую рассыпанную. Нет, нет, да. Я хочу видеть человека, я хочу видеть личность, да, я да, хочу да, видеть да. Бога. Точно. 100%. Я хочу видеть в людях отражение да, хочу. Бога, и поэтому мы и работаем, поэтому мы и инфодайм этот развиваем, угу. потому что хочется Конечно. видеть в отражении Бога, тогда да. мы Боги. И когда а ты... если ты видишь угу. в отражении какаху, то ты какаха. Вот и все. Угу. Поэтому не с аутизмом а уже все меньше хочется работать, на самом деле. Я уже ухожу от этого далеко и безвозвратно. Я не хочу работать По сути, аутизм у нас уже проложен, знаешь, как я бы сказала, если у нас уже а мы, алгоритм для того, мы чтобы создали лекарства от а аутизма на самом деле да. все, наши да. книги и наши Наш, да. курсы. Если мать да. с отцом Проходит этот да. путь, они выходят из аутизма да. сами. У, да. них есть лекарства, у них есть лекарство. Да. Да, да, да, у них есть путь. Можно даже без нас. Угу. На самом деле. И поэтому нам уже неинтересно становится эта тема. Да, она исчерпала себя. Все написано, все описано. Все. А, кстати, бери с этим и другие заболевания. Сейчас интересно соединить это с медициной. Угу. Вот это интересно. я думаю, что да. У нас сейчас об этом пойдет. И сейчас интересно это соединить с бизнесом, с проявлением, потому что э, бизнес интересен чем? Он интересен тем, что деньги захватывают все параметры бытия. Uh -huh. А это значит, они втекают абсолютно в любую точно точку же, реальности. Точно так как же, и как, да, как кислород. Как кислород, да. И, так, поэтому деньги отражаются в психике под чувствами, да, этой uh -huh. сеткой под чувствами. И получается, что если в этой проявленной реальности идти с бизнесом, то здесь можно внести заметные коррективы в развитие цивилизации. Uh -huh. Uh -huh. Цивилизации. Цивилизации, да. Цивилизации. Знаешь, если бы сейчас сидел рядом Белоусов, чтобы он сказал... Девчонки, как только вас выносят в космос, это шизофрения. Люблю Ефимыча. Но заметь, вот я упоминаю много фамилий, говорю о людях, они все для меня не авторитеты, они все для меня родные, любимые люди. Они такие же, как я. Благодаря им ты много чего. Да, состояние просто искренней благодарности. Но они ровно такие же, как я. Все. Точка. Вот mm -hmm. это баланс. Да, правда, правда. И тогда информация для тех, кому инфодайинг интересен, и кто действительно готов отправиться в путь в глубины себя. В воскресенье 30, суббота, воскресенье 30, 31 октября мы проведем курс для начинающих, для тех, кто хочет войти в инфодайинг, для тех, кто хочет почувствовать, развернуться и начать возвращение к себе. С 19 до 22 часов, два дня, мы будем работать с вами с платформы Сабришин, курс для начинающих. Приходите. Приходите, работа онлайн. Пойдем к себе.